Привет, дилеры и пользователи программатов Apache Cookline. В этом видео мы покажем, как работать с режимом пар, что такое многоуровневое приготовление, и приготовим в режиме с термощупом. Сами увидите, насколько это просто. Поехали! На экране вы видите параметры для режима пар. С помощью этого режима мы приготовим цветную капусту. Важная, но очень важная деталь. Каждый параметр режима после изменения нужно подтвердить, как Enter на клавиатуре. Установили температуру и подтвердили. После того, как вы установили программу, камера предварительно прогревается. Загрузили, нажали пуск. Цветная капуста готова. Далее покажем, как настраивать режим многоуровневого приготовления. На этом экране вы видите параметры, которые будут общими на обе противни. Это температура и влажность. Загружаем противень на уровень 8, яйца. Время приготовления 20 минут. Противень уровень 5, гречка. Время приготовления 30 минут. Цикл приготовления завершен, они готовы. Цикл приготовления гречки тоже завершён. И она готова. Теперь о термощупе. Вы уже помните, что при изменении параметра его нужно подтвердить. В этом режиме важно задать температуру готовности по термощупу. В случае с куриным филе это 70 градусов. Камера параконвектомата предварительно погревается. Встанавливаем щуп. Готово. Температура в темнощупе достигла 70 градусов, значит продукт готов. А какие сложности в работе были у вас?